Добрый день, вы смотрите канал форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов, а моим собеседником сегодня является политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Иван, я бы начал с вами, наверное, со встречи Путина и Лукашенко, которая состоялась на прошлой неделе, 9 сентября, и по итогам которой было сообщено, что... Согласованы все интеграционные дорожные карты. Вот это была встреча руководителей двух соседних государств. Означает ли согласование всех интеграционных дорожных карт, что в следующей встрече Путина и Лукашенко будет уже не встреча руководителей двух государств, а встрече руководителей двух государственных деятелей одного государства? Я думаю, честно говоря, что нет. Я думаю, что традиционно Александр Лукашенко умеет кормить Кремль завтраками. Изначально, как известно, посол Беларуси даже заявил, что именно на этой встрече будут подписаны все интеграционные карты. Они будут уже не интеграционными картами, а межгосударственными и межправительственными соглашениями, обязательными к выполнению, и Лукашенко и Путин их подпишут. Этого не произошло. Это было отыграно буквально в тот же день, когда появилась информация от посла. Все это было опровергнуто, и стало понятно, что Кремль действительно явно давил на Беларусь в очередной раз, добиваясь наконец согласования хоть чего-нибудь. И тем не менее Александр Лукашенко сумел отбиться и сумел добиться того, чтобы эти соглашения опять ушли на согласование правительства, опять министры будут обсуждать, неизбежно возникнут противоречия хотя бы по каким-нибудь из них. Недаром Александр Лукашенко, кстати, на этой встрече поднял тему единого, единой платежной валюты, которая немедленно вызвала раздражение у российского Центробанка. И председатель ЦБ Эльвира Набиулина заявила, что сейчас такое не обсуждается, и вообще там очень трудно что-то согласовать. А, так что я так понимаю, что Лукашенко как раз делает все для того, чтобы 4 ноября... Нет, Э, несмотря на красный день календаря, ничего на самом деле подписано не было в итоге. Или что-то было бы подписано, но это были бы наименее значительные, наименее важные документы. Это с одной стороны. С другой стороны, для меня самое главное событие произошло на, прямо накануне встречи двух президентов. Это создание так называемого учебного центра э, «Подгродно» там, где Россия добивалась появления российской авиационной военной базы, и где она, по сути дела, и появилась. Это куда отправились российские Су-30, по-моему, МС, и, соответственно, они там будут теперь постоянно базироваться. Скажите мне, что это, если это не военная база постоянная? Пусть даже она называется учебным центром. Назвать-то можно как угодно. Как известно, на заборе написано, а лежат там дрова. Вот это вот принципиальное событие, которое, видимо, пришлось Лукашенко как раз обменять на отсрочку от э, подписания, собственно, интеграционных документов. А вот а, после самого разговора, после самой встречи был пресс-подход Лукашенко и Путина, и вот а, многие обратили внимание, что когда говорил Лукашенко, и режиссер акцентированно а, часто показывал Путина, и вот там были вот его хмыканья, какая-то мимика, вот это все, и многие на это обратили внимание. Стоит ли вообще на такие символические вещи внимание обращать? Я думаю, да, потому что в значительной мере это личное отношение двух диктаторов. И от того, как они друг на друга реагируют, насколько они готовы друг другу уважать, насколько они друг другу доверяют, зависит очень многое, к сожалению, в отношениях и двух государств. Можно такое, может быть, рисковатое, но, тем не менее, очень близкое сравнение провести с встречами Адольфа Гитлера и Муссолини. Нет, которые друг друга не очень уважали, а уж Муссолини Гитлера не уважал вовсе. Нет, и, наверное, если бы мы могли видеть кадры этих встреч, мы бы тоже очень много понимали про тогдашнюю политику взаимоотношений Германии нет, и Италии. В данном случае существует два других диктаторов в совершенно других исторических, скажем так, обстоятельствах. Понятно, что Сравнение будет весьма условное, но, тем не менее, есть старший диктатор Владимир Путин, который пытается чего-то добиваться, и младший диктатор Александр Лукашенко, который пытается удержать власть в Беларуси, не передавая ее при этом под Кремль, как он сам в свое время говорил, суверенитет – это очень рентабельно, и Александр Лукашенко очень хорошо умеет этим пользоваться. И вот еще один такой момент. В пресс-релизах официальных по итогам этой встречи вот пишут, да, ну вот прям буквально наверное, цитата такая, что согласованы все 28 интеграционных карт. Но изначально же их было 31, куда делись еще три. Там, насколько я понимаю, был период, когда их было даже 35. Нет, в какой-то момент их становилось 27. Поэтому на самом деле здесь самое главное даже не это. Здесь самое главное, что все эти переговоры идут абсолютно за закрытыми дверями. Кто и о чем договаривается, мы не знаем. Что это за дорожные карты, по большей части мы можем либо догадываться, либо знаем из каких-то случайных проговорок руководителей отдельных ведомств, которые говорят, что они приблизительно там обсуждают. Поэтому, собственно, количество карт, символизирует скорее, скажем так, масштабность замыслов тех, кто их составляет. Чем больше карт, тем круче. Но реальность говорит о том, что, наверное, можно подписать и четыре межгосударственных соглашения, в которые войдет все то же самое. Содержание здесь не играет роли. Мы должны понимать, что там обсуждаются такие вопросы, как единая налоговая политика, например. И по ней можно подписать несколько документов. Нет, а можно соединить ее с единой таможенной политикой, которая тоже обсуждается и которая, в принципе, в теории у нас уже есть в рамках нет, таможенного союза, а на самом деле ее до сих пор нету, ну и так далее. То есть, безусловно, нельзя исключать, что Беларусь смогла добиться того, что несколько дорожных карт, на которых настаивал Кремль, вообще пока выпали. И их, в принципе, не предполагается подписывать. С другой стороны, Владимир Путин случайно или не случайно логически соединил два вопроса, а именно создание единого газового рынка к концу 2023 года и внезапно всплывшую туманную тему про возможность появления общего парламента что, естественно, логично, сразу все достроили к выборам 2024 года и заговорили о том, что, может быть, в ноябре это и не будут еще лидеры одного государства. А к 2024 году Кремль все-таки хочет провернуть ту самую схему, которую обсуждали пару лет назад и от которой Лукашенко сумел отбиться, а именно интеграцию политическую России и Беларуси, создание действительно надгосударственной серьезной структуры, а не то, что сейчас есть. Это а в виде некого союзного правительства и союзного парламента России и Беларуси, который так или иначе возглавит Владимир Путин и таким образом сможет продлевать свой срок дальше уже практически до бесконечности вне конституционного пространства как России, так и Беларуси. А вот обещают они сейчас, что 4 ноября как раз на этом высшем госсовете в Беларуси, куда вроде как, по словам Лукашенко и Путин, должен приехать, что они как раз-таки все эти карты, содержание их раскроют. Но это уже не первое обещание, когда они это обещают сделать и так и не делают. В этот раз, как вам кажется, раскроют все-таки или нет? Я думаю, что они теоретически могут назвать, скажем так, направление, название некоторых дорожных карт. Понятно, что они не будут там содержание раскрывать. Ну, банально, это огромные бюрократические документы, которые правительство обрабатывает на уровне там нескольких департаментов в течение нескольких месяцев, а может быть уже некоторые темы и лет. Нам что, их будут полностью зачитывать? Нет, конечно. Если нам огласят их название, нам это не скажет ничего, потому что дьявол всегда в деталях. Нет. Дорожная карта по налоговой интеграции России и Беларуси. И о чем это? Нет чья налоговая система будет выбрана базовой, белорусская будет подстраиваться под российскую, если да, то в чем, и так далее. Поэтому мы просто наблюдатели, которые слышат красивые заявления о том, что, как Дмитрий Песков, Александр Лукашенко последовательно после этой встречи заявляли, что все эти соглашения в интересах двух народов. И все. Хотите верьте, хотите нет. Но помимо соглашений еще какой-то момент был, вроде как Лукашенко добился очередного кредита, там более 600 миллионов долларов до конца следующего года должен получить, плюс цена на газ для Беларуси останется на таком же уровне. Вот э, с этой точки зрения Владимира Путина это все зачем? Вот вроде все говорят о его любви к Лукашенко, но тем не менее он продолжает э, финансово поддерживать диктатора. Ну, здесь несколько, я думаю, составляющих. первое это как раз-таки военная база за которую надо заплатить чем-то, и Кремль за нее платит под Гродно. Это ему дает стратегическую возможность контролировать, например, сухопутный коридор в сторону Калининградской области с военно-стратегической точки зрения. Это очень важно для российских военных. Вторая история связана с тем, что Кремль в принципе ставит на Лукашенко и не готов ни к каким уже изменениям. Это решение было стратегически принято приблизительно в конце прошлого года. И дальше Москва этому следует. До этого еще в Кремле шли дискуссии о том, стоит ли поддерживать Лукашенко, необходимо ли создавать там, наконец, пророссийскую партию, додавливать Лукашенко, чтобы он провел реформу Конституции и превратил Беларусь хотя бы в парламентскую республику, где Москва могла бы не напрямую через него влиять, и только через него, а создавать каких-то своих агентов влияния и так далее. Все это было похоронено, и Владимир Путин, очевидно, что это решение принимал он лично, такие решения принимаются у нас только на таком уровне, принял решение о том, что Москва дальше будет работать только через Лукашенко, по соглашениям с Лукашенко и ждать момента, когда Лукашенко сам либо согласится уйти, либо уйдет естественным путем, и вот тогда уже, к этому времени, должно быть все выстроено так, чтобы Беларусь никуда от России не могла деться вне зависимости от того, какие там начнутся процессы, и однозначно понятно, что там бы начались, в том числе, скажем так, центробежные процессы в контексте постсоветского пространства, то есть стремление выйти из зоны влияния Москвы и поближе присоединиться к Европейскому Союзу, как-то присоседиться. Вот в контексте именно этого, я думаю, что надо рассматривать Выдачу кредитов и продолжение поддержки Александра Лукашенко по всем направлениям, даже с учетом того, что с экономической точки зрения это для Москвы очевидно убыточно вы вот пару раз упомянули о де-факто военной базе российской но Вот давайте как раз о, о, о военном аспекте, как раз сейчас и поговорим. В эти дни проходят совместные российско-белорусские учения Запад-2021, в связи с этим максимально бдительные в эти дни и Латвия, и Литва и Польша, поскольку неоднократно заявляли о том, что ожидают провокаций. А Владимир Зеленский, президент Украины, накануне вообще заявил о том, что не исключает полномасштабной войны с Россией. Насколько реален этот сценарий, на ваш взгляд? О, ну давайте разделять. Я думаю, что с этими учениями никакая война не связана. Насколько я представляю, как работает штабная условно-военная логика нет, в советском и российском генштабе, а она там по-прежнему в значительной мере советская, речь идет в том числе об операции прикрытия создания той же самой базы. Это позволяет перебросить спокойно войска, нет, это позволяет прикрыть размещение там, летного состава и так далее. Это такая практическая маленькая часть. Вторая традиционная угроза Западу демонстрация военной силы и демонстрация готовности воевать за Беларусь, отнюдь не на территории Украины. Нет, это существенно важно. А третья составляющая в данном случае, мне кажется, это стремление продемонстрировать на самом деле, что это не российско-белорусские учения, они же формально проходят подыгидируют ДКБ и там вроде бы даже какой-то микроскопический казахский, казахстанский контингент удалось туда загнать. Соответственно, Кремль демонстрирует, что за этими учениями и в принципе за его его сила не исчерпывается только российской армией. Нет, он в состоянии партнеров по ДКБ присоединять к каким-то своим военно-стратегическим целям для того, чтобы их добиваться. А, что касается Украины, это отдельный вопрос. Я думаю, что полномасштабный военный конфликт по-прежнему, в принципе, возможен. Возобновление его в масштабах а, донбасского конфликта или более масштабно, мы помним прекрасно, как Россия размещала а, военные контингенты и проводила учения в практически на всей протяженности своих совместных с Украиной границ и границ де-факто, то есть в Крыму в том числе. И, Во-первых, по утверждениям украинской стороны, до сих пор часть этих подразделений так и не была переброшена к местам постоянного базирования. Возможно, у них места базирования, в принципе, сменились. Во-вторых, вопрос Донбасса не решен по-прежнему, никаких переговоров, по сути дела, не ведется сейчас. Ситуация заморожена. Кремль, очевидно, ждет окончания большого выборного цикла в Европейском Союзе. Смены федерального канцлера и правительства в Германии этой осенью, смены президента в следующем году во Франции, Нет, скорее всего, После, либо после этого, по ситуации, он будет принимать стратегическое решение о том, как он будет решать э, ситуацию на Донбассе. Либо в процессе, если он увидит, что Запад, условно говоря, ослаблен, и есть возможность, как это было с Крымом, быстро хапнуть без последствий. Нет. Вот тогда, возможно, какие-то резкие радикальные действия со стороны Кремля. А, вот вы говорите, ситуация заморожена, а вот она действительно заморожена или обостряется? Тут я просто вспоминаю вчерашнюю новость, да, где как раз-таки у вас в Чехии задержали россиянина Александра Франчете по запросу Украины, который участвовал в аннексии Крыма. В связи с этим, будет ли какой-то ответ России и вообще, что пишут в чешских СМИ об этой истории? Я думаю, честно говоря, что ответ России практически наверняка будет, но не сейчас. А ответ России будет после того, как Кремль окончательно поймет, что неизбежно выдача гражданина России и Украине. Это будет, по сути дела, прецедент. И в этой ситуации Кремль ответит, и я думаю, достаточно жестко, и снова встанет вопрос о введении даже полноценных экономических санкций против Чехии, что реально в условиях, как бы с учетом специфики российско-чешского товарооборота, будет означать выстрел самой себе в ногу. России, но я думаю, что они готовы будут это сделать, лишь бы продемонстрировать серьезность своих намерений и серьезность своего раздражения. Что касается этого задержания, нет, по моим ощущениям, и судя по тому, что пока пишут чешские медиа, речь идет о продолжении, скажем так, реакции на расследование взрывов в Арбетицах. Это такое неофициальное, но скажем так вполне реальная, потому что после собственно, появления информации о расследовании также задерживались чешские граждане, которые сотрудничали с Донбассом, которые обвинялись в хранении оружия и так далее. По сути дела в Чехии же существует такая организация, как «Дом Абрана. Это граждане, имеющие право на ношение оружия, которое объединяются в некие ячейки, что-то там обсуждают, их довольно много, одно время говорили, что больше 20 тысяч, и многие из них взаимодействуют как раз с пророссийскими радикалами и занимают правороссийские позиции. И вот именно на эту как бы, группу психологически начала давить чешское правительство и чешская правоохранительная система. После задержания нескольких вот этих вот граждан Чехии логично выглядит теперь из задержания гражданина России, который, насколько я понимаю, по сути дела сам неосторожно в свое время признавался в своем участии в разведдеятельности на территории Крыма еще в тот период, когда он даже с точки зрения Российской Федерации являлся украинским. Поэтому это очень важно, опять же, с правовой точки зрения момент. Речь не идет о человеке, который приехал в Крым после Крымской весны, после референдума, а он однозначно признался, что он занимался разведывательной деятельностью на территории другого государства. И здесь у Чехии, я думаю, совершенно развязаны руки. Раньше просто и Чехия, и другие европейские страны, насколько я понимаю, предпочитали на такие истории закрывать глаза и не входить в прямой конфликт с Кремлем. Сейчас ситуация изменилась. И давайте теперь уже в заключительной, наверное, части поговорим о внутрироссийских событиях. Вот два события хотелось бы обсудить с вами, успеть. Во-первых, это новость о гибели на прошлой неделе министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Да, сначала вроде как сообщалось, что он героически погиб, спасая режиссера или оператора во время учений. Потом выяснилось, что это были и не учения вовсе, и еще непонятно, кто кого спасал. Вот а в связи с этим хочу вас спросить, почему вот у нас в России принято всегда так что вот подобные новости или какие-то трагические новости, связанные с терактами, они власти всегда пытаются скрыть реальную картину событий. Я думаю, что российские власти в принципе не привыкли к тому, чтобы их деятельность публично обсуждалась. Это изначально была позиция Владимира Путина, когда он пришел к власти. Самый яркий, все мы это прекрасно помним, пример тому была подводная лодка «Курск». И с тех пор, собственно, как это как сам Владимир Владимирович Путин и говорит, интернет появился как создание ЦРУ Нет, с тех пор так и развивается. Так вот, личная деятельность российской власти появилась как результат деятельности КГБ Нет, с тех пор так и развивается. Сам же погибший министр по чрезвычайным ситуациям считался предельно закрытым человеком, и, например, когда он был назначен временно исполняющим обязанности калини... губернатора Калининградской области. Его первая пресс-конференция заняла не... менее минуты, насколько я помню. Вот приблизительно такой уровень открытости российские власти в принципе нам демонстрируют. Второе, российские власти прекрасно понимают, что значительная часть общества не доверяет их информации официальной. Поэтому всегда появляется необходимость создать быстро красивую версию. Недаром была создана именно настолько красивая и настолько героическая версия. Не знаю, насколько она соответствует действительности, тут очень трудно гадать. Но после этого сразу у Дмитрия Пескова действительно появляется возможность заявить, что все другие версии – это кощунство. Потому что, ну как же, героический министр бросился спасать человека и погиб. Как настоящий телохранитель, нет, у которого как бы вот включается сразу его профессионализм, как настоящий мужчина и так далее. Как вы можете вообще это обсуждать? То есть эта версия – это еще одна просто попытка запретить обсуждать такие ситуации. Понятно, что гибель министра в любой стране – это общественно значимое событие, которое должно расследоваться под лупой нет. По сути дела, насколько я понимаю, не было даже до сих пор возбуждено никакого полноценного уголовного дела Нет, по факту гибели министра, по факту гибели режиссера, которого упорно все называют оператором, хотя, на секундочку, этот человек одно время был главой фонда Андрея Первозванного, который возил первых лиц Российской Федерации на Афон. Масштаб его влияния и его знакомств явно недооценивается. По сути дела... Это были две равные величины, практически равные. Нет, министр и этот режиссер в неофициальной, в такой о рангах в неофициальной кремлевской иерархии по уровню своих знакомств и связей. Соответственно, <coughs> кремлевская версия вдобавок запутывает. Это тоже традиционная кремлевская позиция. Вбрасываем несколько разных версий для того, чтобы публика запуталась, и перестала разбираться, где же здесь правда, а где неправда. Традиционный вот этот вот информационный хаос. Нет, это тоже срабатывает отчасти. Ну и, наконец, она создает очень важный в этой истории конкретно очень важный момент, что версия, вброшенная Маргаритой Симонян, подтверждает, что вокруг было множество людей. Значит, все ваши конспирологические версии отпадают, потому что а, было куча людей, которые видели, что произошло. Если же верить тому, что пишут независимые медиа, и какие слухи распространяются, на самом деле никто не видел, что там происходило. И естественно, появляются самые безумные слухи от того, что с таким же успехом людей можно было выбросить из вертолета ни с какой скалы не падая, с таким же успехом они могли быть там вдвоем, с таким же успехом они могли там с вечера приехать нет, и быть не вполне трезвыми, тем более, что это было раннее-раннее утро. А версии, возможно, абсолютно недостоверные, но никто нам, с учетом позиции государственных властей, отсутствия нормального расследования и доступа к этому, к этой информации и медиа, никто нам никогда не подтвердит что там произошло на самом деле, и у нас нет оснований никаких, как доверять официальной версии, так и не доверять неофициальной. Да, и второе событие, это, собственно, трехдневное голосование, да, которое предстоит на этой неделе. Вот вроде как социология показывает, что рейтинг Единой России падает, а власти видно, что не допускают независимых кандидатов и снимают даже тех, казалось бы, совсем, которые ну, не, не представляют какой-то прям сильной катастрофической угрозы для них, борются с умным голосованием, начали вот какие-то подачки очередные перед выбором раздавать пенсионерам и военным. А о чем это говорит у властей? Есть какое-то ощущение, что в ходе этих выборов может как-то вырасти протестный потенциал, у россиян? Я думаю, что у власти есть знание, что протестный потенциал вырос. Причем это знание не сегодняшнее на самом деле, а оно это прогнозируемая ситуация, которую власти видели как минимум с 2020 года. И стабильно с осени 2020 года готовились к реализации репрессивных мер, которые будут направлены на то, чтобы удержать ситуацию на выборах в том числе. При этом мы понимаем, что на самом деле все эти меры гораздо более долгоиграющие, и они будут развиваться и сохраняться и после этих выборов. Но для Кремля принципиально важно продемонстрировать победу. Он разучился проигрывать, он разучился отступать. Там, где можно было бы вполне себе смоделировать ситуацию, в которой Кремль немножко отступает другим кремлевским партиям за счет Единой России, увеличивается рейтинг вполне договороспособной коммунистической партии, подрастают позиции, не знаю, радикалов, которые пришли в справедливую Россию во главе с Прилепиным проходит какая-то еще новая контролируемая партия, условно те же новые люди, которых активно пестовали все это время в администрации президента, которых, как а, медиа утверждали, поддерживает лично замглавы администрации, первый замглавы администрации Сергей Кириенко. Вот. А вместо этого был выбран консервативный жесткий сценарий. Скорее всего, потому что эти выборы контролируют в большей степени силовики, чем так называемая гражданская администрация, администрация президента. Произошло смещение баланса, в силового баланса в иерархии российской, и решение принимают те люди, которые умеют только снимать с выборов, сажать кандидатов, а в крайнем случае, когда что-то не получится, фальсифицировать их итоги. Тонко работать они уже не умеют, и главное, им это, судя по всему, и не позволяется, их же начальству. Соответственно, по этой схеме и пошли выборы. При том, что реальный рейтинг той же «Единой России» скорее всего ниже 40% серьезно, а может быть уже и ниже 30%. Нет. И мы должны ориентироваться, скажем так, здесь на тренды, а не на цифры. Цифры очевидно фальсифицируются за счет смещений, Выборки и так далее. Социологи в данном случае понимают, что власти от них хотят получить, либо стремятся максимально осторожно задавать вопросы, чтобы не выйти на те темы, которые однозначно продемонстрируют потерю легитимности, по сути дела, действующими российскими властями. На самом деле это очень похоже на кризис 2013 года, когда мы наблюдали ровно то же самое и закончилось все это аннексией Крыма. Да, и в этом плане мы снова как раз-таки возвращаемся к тому вопросу, который уже обсуждали, да, по поводу того, реален ли сценарий горячей войны. Иван, большое спасибо за то, что вышли с нами на связь. Спасибо вам. Напомню, что гостем сегодняшнего эфира на канале Форума Свободной России был политолог Иван Преображенский. На этом наш эфир подошел к концу, и я прощаюсь с вами до следующих выпусков.